Привет всем, строю соломенный дом в два этажа, общей площадью 170 квадратных метров. Небольшой промежуточный отчет об утеплении чердака. Начнем с влажности опилок. Для этого использую специальный влагомер, способный производить измерения на глубину 270 мм. Через полтора месяца влажность опилок опустилась примерно на 5%. Перейдем к тепловизионной съемке. Использую тепловизор с матрицей 206 на 156 точек и углом обзора 32 градуса. Такие приборы температуру не измеряют, они ее рассчитывают. Нам важно, чтобы разница температур между самой низкой и самой высокой температурой не превышала 4 градуса. Как видно, разница температур утеплителя со стропилами в 2-3 градуса. Сам же утеплитель по всей площади не имеет перепадов по температуре, из-за этого прибор показывает такую рябь. Теперь перейдем к соломенным тюкам, которые законопачены соломой. Как видно здесь есть перепады температур пару градусов эти небольшие утечки тепла планирую законопатить опилками и засыпать сверху слоем сантиметров 15 см. в одном месте уже попробовал так сделать вроде нормально получается опять рябь значит отсутствуют перепады температур и соответственно нет утечек тепла еще раз солома подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы своевременно получать от меня полезный контент Ты заходи! если что?